Всем привет, народ. Тут у нас дополнение крутое вышло к игре, сами знаете какой. Я решил записать по нему видосик, так как вы предлагали мне уже много раз игру Dead by Daylight и вы хотели посмотреть, как я выживаю там. Но я решил, что лучше вы посмотрите, как я убиваю за нового маньяка. Приятного просмотра. Кстати, спасибо тому человеку, который подогнал мне это дополнение. Ну да ладно. Ну привет. Наша первая жертва. Будем за ней, наверное, охотиться, да? Я думаю, да, потому что первая жертва... Ай, твою мать. Слушай, а ты... Я тебе... Да б твою мать! Я что, тебя не смогу догнать? Думаешь, не догоню? Я думаю, догоню. б! Ага, ага, ага, побегай здесь. Фаза. ⁇ п, мать. Слушай, я ж тебе все равно догоню. Ты же знаешь, рано или поздно ты ошибешься. Есть. Видишь, я же сказал, ты рано или поздно ошибешься. Оп. поздно. Оп. Я же сказал, ты рано или поздно ошибешься. А, пока мы тебя повесим куда-нибудь. Даже если ты сейчас попробуешь убежать, ты все равно умрешь. Почему? Потому что здесь э, офигенный у меня перк. Капкан на голову. Он просто офигенный. Через минуту ты умрешь. Слушай, ты. Я что-то не понял. Ааа, -а -а, здесь. Один... Еще варк, он просто так, я так понял, вставил, да? Так вот, ты убегаешь? Не убегай. А почему он на днем ворон налетает? Я немножечко. Не понял этого. Слушай. А куда ты убегаешь? Я тебя хочу второй раз повесить. Есть. Я тебя второй раз при любых повешу. Поэтому сорян. М -м -м. Еще один мертвый? А почему? Когда ты успела его ударить? Есть. получаю. Слушай, а где? Я тебя пока выброшу. И оден на тебя капкан. М -м ты куда ползешь? Я тебя пока повешу. Вот сюда. Можно ж, да? Да, можно. Есть, получай. Ты у меня тоже будешь валяться? Я тебя, наверное, пока выброшу. И насплю тоже капкан у тебя. Не понял, а где тот? А куда ты тут полз? Э, слышь, ты уполз? А ты будешь тут? Хм. Слушай, я... Эй, ты куда? Ага, ты тут? Ну, здрасте. Блин Слушай Я тебя найду Я тебя все равно найду и убью Получай Ты Ёлки-палки А куда ты убежала? Ты убежала? Твою-то мать, ты убежала, тварь ты убежала. Ну, я тебя два раза повесил, да? Давай я тебя повешу. Привет. Вот сюда я тебя повешу. Где и висел прошлый. Ну, эта игра более-менее мне уже интересна. Потому что прошлое совсем не подешнее бывает. Прошлое всех сразу повесил и убил. Ты его что, снял? Нет. Нет, ты виси пока. Я не. С... Воу, слушай, он пришел. Он пришел его снимать, мне кажется, да? Я его не вижу, правда, но он где-то здесь. Он очень рядом. Просто офигеть, как рядом. Давайте пока пойдем к нему. Он его снимает уже. Да? Что нет? Ты его не снимаешь? это очень странно ты где то здесь был как ты почему ты его не снимаешь вот же смотри вот твои кривяные следы значит ты буд... вот ты его и снял да отлично слушай тебя я больше всего ненавижу поэтому я тебя убью первый а, блин мы не разбили там Понял, ну, мы разберем твою мать, сука, где ты? Мы тебя все равно найдем раз. Есть, получает. Ты думаешь, что настолько тупой, что я тебя не найду и не убью, или что? О, и ты здесь. Ну здравствуй. Не меня боятся на самом деле, это очень круто. Ух, так, так, так У нас здесь нет Ого, как далеко крюки Это очень плохо, слушайте Я могу не успеть Донести его Или донесу? Донесу, да Донес, фух Ох, Твою мать, я испугался на самом деле Что не донесу М Нам нужно найти теперь других выживших Так, ой Ёптво мать Ты что, снял его? Ты что, подлоснял? снял? Есть. Я на тебя все равно повешу Повесяю Свою штучку И ты умрешь Оп. А где ты? Твою мать Нет, ты не убежишь от меня Никуда ты не убежишь Я тебя вообще вниз повешу Потому что падла много чего хочешь. А на последнего, я думаю, капканы повешу. Вот сюда. О, твою мать, ты генератор уже активировал. Сколько тебе еще нужно генераторов? Еще 4. Слушай, они ни один генератор не активировали еще. Вернее. смысле, ты слез? А, их еще осталось трое. Офигеть Ну Но... Блин, я не... Мне кажется, левил там выжившего Где-то здесь Где это? У меня всего лишь одна маска осталась Это очень хреново, потому что я хочу всех поубивать Нахрен Так, где-то здесь они были Вот он Ну Привет о, а ты пошел спасать своего дружка, да? Ну окей. Спасай. Иди. Спасай. Твой дружок еще здесь? Ну привет. Получай. А почему он отхилился, он, он успел так быстро отхилиться, почему его два раза должен был ударить? Или этот прошлый? А, да, это, это тот, который первый раз я ударил. Я понял. Так, они пытаются активировать эту хрень. О, вот это Не сюда, падла. Ты думаешь, я не смогу тебя забить или что? Иди сюда, я тебя вижу. Я тебя вижу. Я тебя все равно найду, падла. Я тебя найду и догоню. Да ну ладно. твою мать. Не жить настолько паскуда. б твою мать! Но нам осталось двоих как-никак убить И это уже меня радует Это меня очень радует Потому что всего лишь два человека нам нужно убить Ты куда-то подладелась. Боже мой, я ненавижу, когда они так делают Эти выжившие сраные Так, ну у нас уже есть бонус То, что мы его коснули один раз это уже очень прекрасно. Он не успеет, я думаю, нет. Ёб твою мать! А -а -а. Какие же они все-таки мудаки? Какие их ненавижу этих странных выживших. Сука, он убежал. Гад, тварь. Куда ты мог убежать? Куда? Твою мать! Где же ты? Так, я слышу, где-то генератор заводит Ну, хер с ним, мудак Потратил аптечку только свою зря? Тварь Ой, подождите, я сейчас сяду поудобнее Опля. Это банка? Без пива Это банка без мемстопа даже О, вот и ты Ёлки-палки Неужели ты такой мудак? Ну иди сюда Ты вылечился? Какой же ты быстрый, падла И как мне тебя догнать? И убежал. Я тебя не вижу Слушай, ты слишком быстрый какой-то Но теперь это дело чести Найти тебя и убить Сорян Но я тебя догоню По прямой ты умрешь по прямой, я тебя догоню все убью при... Ух ты тварь Как же я тебя ненавижу Отвечаю Я просто ненавижу Ну ты мразь Иди ко мне Иди ко мне, я тебя все равно догоню Ёб твою мать Какой же ты мерзкий какой же ты, сука, мерзкий. Я тебя при любых убью. Я тебя догоню и убью. тварь. Он офигенно играет. Есть. Он получил свое. Ха! Я на тебя еще и капкан повешу, потому что ты, падла, совсем уже зверел. Тварь. Слушайте, нам нужно найти для начала какой-нибудь крюк я просто не вижу где здесь крюки окей okay, вот крюк и ты же не слезешь с меня сейчас тварь вообще ну ты паскуда какого же у него уровня скиллы так он побежал сюда я слышал его и куда ты бежишь твою мать но я все разрушу, потому что я хочу тебя убить. Я хочу именно тебя убить, потому что ты какой-то поскудный, Ты очень мерзкий. Твою мать. Ты думаешь, что я тебя не догоню? Я тебя догоню. Потому что я один уже раз... Да ёб твою мать! Немножечко оставалось. Потому что я... Потому что я один раз уже догонял тебя. Ты думаешь, мансить против меня? Он офигенно играет. Он убежал от меня? Ну и падла. А не, вот он. Слушайте, он все равно еще здесь. Нам нужно поразрушать его баррикады, потому что я реально просто его не могу догнать. Просто-напросто не могу догнать. Офигеть. Ну это офигеть. И где же он? А я его вижу. Твою мать. Пока он бегает, э, второй чувак может спокойно, просто офигеть как спокойно, э, завести один генератор. Нам нужно пока пробивать эти баррикады кончины, Потому что... Ага, вот тут Я понял Поскольку он э, пожестче играет, чем тот, чувак Нам нужно сначала его убить Вот при любых нам нужно сначала его убить А пока мы будем за ним бегать У него активируется ловушка И он сдохнет И мы все равно будем в плюсе У нас будет... О, боже мой Я тебя ненавижу Я тебя просто ненавижу Ты как падла играешь Ооо, И... боже мой, какой он бесищий! Я его просто ненавижу. Давай, давай, давай, давай, давай. Просто перелез, сука. Я просто это обожаю Это офигеть божда Смотрите, что он делает? Так, мне чуть-чуть осталось для того, чтобы его догнать Падла Иди сюда Есть Фух, слушай Ну, офигеть, как я долго за тобой бегал Просто офигеть, как долго ты еще и падла сейчас с меня слезешь, я знаю. Я знаю таких, как ты. Ты слишком крутой для меня, да? Но я тебя успею повесть. Я уверен, да. Фух, слушай, ну я набегался с тобой. Это вообще жесть полнейшая. Офигенный это игрок. Не спорю, мое уважение тебе. Просто мое уважение. И у нас остался один выживший. Но он при любых пойдет, его снимай, потому что я за ним бегал офигенно долго. Просто офигенно долго я за ним бегал. Хм. Твою мать. А где же? Окей, okay, даже не вижу... И не слышу, где они. Вообще не видно. Но он будет спускаться, интересно, за ним или нет? Мы можем покемпить его, вот, допустим, здесь так засесть, чтобы он не видел нас и не слышал. Я ждать, пока он э, пойдет снимать своего э, дружка? Или что, то не будешь снимать? Ты серьезно не будешь снимать своего друга? Но ведь вы в одной команде. Братишка... Ты идешь его снимать или нет? Я хочу его еще раз на крюк посидеть для того, чтобы он умер. Мерзкой смертью. Потому что я за ним дохренище бегал. Просто дохренища за ним бегал. Эй, я застрял. Ну. Ну, ты его будешь снимать? Серьезно не будешь? Ты серьезно? Эх ты! жопа ты, с палочками ты его не снял? так, а вот и наш люк, который мы должны будем охранять не знаю нам нужно теперь найти вот и ты, да? ты выпрыгнул, <свес> ты падла ну слушай, в принципе неплохая игра довольно таки неплохая игра была и мне понравилось Всем спасибо, что посмотрели меня. И если вам еще захочется посмотреть вот такие вот матчи, вы пишите, комментируйте, лайкайте. И всем хорошего. Пока.